Сегодня мы рассмотрим CoinW, надежную торговую платформу мирового класса, созданную в 2017 году. Поговорим о ее возможностях и дальнейшей перспективе. CoinW – это интегрированная торговая платформа мирового класса, которая предоставляет пользователям по всему миру услуги Spot, Futures и другие. В настоящее время CoinW имеет более 6 миллионов пользователей по всему миру, занимая восьмое место среди мировых бирж. Проект предоставляет глобальным пользователям универсальные финансовые услуги криптовалюты, такие как спотовая торговля, торговля контрактами, ETF, маржа, внебиржевой рынок и управление активами. Платформа придерживается основных ценностей продукта как треугольного камня, инноваций как ядра, целостности как души и пользователя как богатства и стремится возглавить новую тенденцию в индустрии криптоактивов и строительства, включая финансирование технологий. CoinW может предоставить инвесторам более безопасные, совместимые, эффективные и удобные услуги по торговле криптовалютой и деривативами, а также время от времени раздавать все виды деятельности и льготы по раздаче. Проект обладает финансовой лицензией MSB в США, лицензией MS в Сингапуре, лицензией SVGFSA и другими лицензиями финансового регулирования во многих странах и регионах и работает в соответствии с требованиями, чтобы гарантировать интересы пользователей. Техническая команда состоит из представителей Alibaba, Oracle, Google и индустрии финансовых ценных бумаг, а также передовых технологий. В качестве особенностей стоит выделить первый в мире листинг многих перспективных проектов на ранней стадии, приносящих инвесторам высокую прибыль, а также непрерывную деятельность и выгоду на бирже и в обществе. ONW может предоставить инвесторам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 Кредитная карта Visa поддерживает фаты, включая доллар США, евро и британские фунты стерлингов. Для этого вам необходимо. Пойдите в учетную запись CoinW и нажмите ⁇ Купить криптовалюту ⁇ в строке меню вверху главной страницы. Выберите желаемую сумму Coins, законное платежное средство и способ по оплаты и нажмите кнопку ⁇ Заказать ⁇ чтобы перейти на страницу оформления заказа. На странице оформления заказа нажмите кнопку купить, чтобы произвести оплату. После завершения оплаты и проверки личности вы можете получить купленную криптовалюту. Чтобы обеспечить бесперебойное получение, пользователям необходимо провести проверку личности KYC у стороннего поставщика услуг. После успешной проверки Поставщик услуг немедленно выполнит соответствующий перевод и введет криптовалюту в ваш аккаунт CoinWasset. Большинство поставщиков услуг взимают определенную плату. Для получения информации о реальной ситуации, пожалуйста, проверьте официальный сайт каждого поставщика услуг. С 2021 года резко выросли DeFi, NFT, Metaverse другие концептуальные валюты. Благодаря строгому отбору со стороны исследовательского института CoinW, CoinW запустила множество высококачественных проектов, большинство из которых являются первыми в мире, а большинство из них все еще находятся на очень ранней стадии. Таким образом, многие из наших пользователей получают значительную прибыль на более позднем этапе с огромной эпидемией. CoinW также предоставляет своим пользователям четыре уникальных функции в рамках CoinW Futures. Во-первых, это двусторонний механизм позиционирования, который направлен на удержание длинных и коротких двусторонних позиций, которые рассчитывались независимо в одно и то же время, чтобы легко использовать торговые возможности и разумно контролировать позиции. Во-вторых, это функция Pre-Take Profit Stop Loss, которая позволяет устанавливать Take Profit и Stop Loss перед открытием позиции. Такой способ является безопасным, более стабильным и позволяет совершать более точный контроль рисков без постоянного наблюдения. В-третьих, это функция Click to Reverse. Она позволяет в один щелчок изменить порядок в точках взлетов и падений. Это хороший инструмент для краткосрочной торговли и волатильного рынка. В-четвертых, это функция Click to Liquidate. Она необходима для ликвидации всех позиций сразу. При быстром выводе фиксируется прибыль и прекращается убыток. Стоит также упомянуть валюты проекта под названием Coins. Coins ⁇ это подходящая валюта для экосистемы CoinW, которая распространяется применяется во многих сферах, тем самым обслуживая пользователей экосистемы CoinW и предоставляя им различные преимущества. Coins предоставляет пользователям CoinW множество преимуществ, таких как право участия в подписке и лотерее для funds up, более высокие проценты по заработку, фото для первоклассных проектов, инвестируемых CoinW Foundation, приоритет участия в активности, аэродропы и многое другое. Вы также можете использовать coins для выкупа и обмена на валюты, которые будут доступны на среднем этапе. Coins могут быть получены только пользователями глобальной экосистемы в подарок от CoinW. Получайте coins от KYC, первый депозит, первую транзакцию и депозит в указанной валюте. Также вы можете получить coins за первую транзакцию или фьючерсов торгуя с указанной валютой и ежедневной транзакцией. Стоит отметить, что вы также можете получить coins за первое приглашение, ежедневное приглашение и вход в систему. У вас есть действительно много способов получить coins. CoinW активно развивает свои социальные сети и предлагает всем своим пользователям присоединиться к ним. Здесь вас ждет много полезной информации, а также конструктивное общение, Возможно задать вопрос и просто не пропустить важного события. ONW – интересный и перспективный проект, за которым точно стоит следить. Если вас заинтересовал данный проект, то обязательно подпишитесь на его социальные сети, а также лично посетите официальный сайт. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео.